Иностранные бренды взяли паузу на российском рынке. Причем похоже, что последний работающий завод ТСМА «РУС» в Калуге все-таки истратил запас компонентов и тоже встал. Официально представительство концерна с тему комментировать не хочет. А раз так, то обратим взоры на отечественный автопром, который спешно ищет кем заменить выбывших иностранных поставщиков. Фронт импортозаместительных работ огромен, и эта тема обещает нам много новостей в ближайшие месяцы. Впрочем, мы и не могли пройти мимо 45-летнего юбилея Нивы. Ниве 45. А начиналась история будущей легенды так.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 не просто взяли румынский кроссовер, а дополнили его усиленной муфтой, понижающей передачей и другими интересными решениями. В последние недели особенно актуальным стал вопрос, а насколько российские автопроизводители зависимы от иностранных комплектующих? Ведь многие европейские компании прекратили, либо готовятся прекратить, отгрузки запчастей. На этот вопрос точнее всего поможет ответить закрытая статистика Минпромторга, ведь чиновники министерства ежегодно оценивали уровень локализации каждой модели отечественного производства. Для этого была придумана хитрая система, которая учитывала даже скрытый импорт. Это те изделия, которые формально сделаны внутри России, но почти целиком состоят из импортных деталей, сырья и материалов, то есть компонентов второго порядка. В итоге, если машина на сто процентов собрана из наших узлов и агрегатов, Минпромторг присвоил бы ей 8800 баллов. Почему именно столько сказать сложно, и вообще сама система бальной оценки остается довольно запутанной. Скажем, за локализацию сварки кузова положено 400 баллов, штамповка деталей от 100 до 300 в зависимости от процента общей массы черного кузова, использование металла из государств ЕАС даст 200 баллов. само собой производители стремятся набирать эти очки за счет крупных операций, потому что мелкие детали ощутимого прироста не дают. Например, изготовление каркаса руля дает 10 баллов, обивка 5. Причем обивка из отечественных материалов присваивает еще 5 дополнительных баллов сверху. Сложно, но другой схемы, как говорится, у нас нет. По выкладкам Минпромторга в линейке марки Лада сильнее остальных локализовано Гранта, а больше всего импорта в Ларгусе. И сейчас мы объясним, почему. С Ларгусом ситуация самая понятная. Эта машина построена на французской платформе Global Access, поэтому многие детали для нее было выгоднее закупать за границей, чем осваивать местное производство. Тамошние заводы штампуют детали подвески и другие изделия просто огромными тиражами для конвейеров альянса Renault-Nissan по всему миру, поэтому себестоимость таких компонентов выходит предельно низкой. Но почему исконно ВАЗовская Гранта оказалась локализована только наполовину? Увы, но все последние годы АвтоВАЗ старательно заменял продукцию ненадежных российских поставщиков импортными аналогами. Взять, например, механическую коробку передач. Для многоконусных синхронизаторов кольца и фиксаторы поставляли немецкие Хёбиггер и Ина Шеффлер. Также Шеффлер делал механизм переключения, а японская от предоставила тросовый привод. Итого отечественные шестерни и картер. Ведь даже сальники и подшипники от иностранных производителей. И это только лишь пример одного агрегата. В двигателе и подвеске, не говоря про электронику, также наберется немало импорта. Сейчас отдел закупок АвтоВАЗа ускоренно ищет аналоги санкционных изделий, выпущенные локальными компаниями. Благо, такие действительно есть. Как правило, это бывшие поставщики АвтоВАЗа, которые теперь выпускают запчасти для вторичного рынка. Главное, чтобы качество этой продукции не уступало заграничным аналогам. Ведь чтобы попасть на ВАЗовский конвейер, каждый поставщик проходил строгую оценку по стандартам Альянса Renault Nissan. А сейчас, скорее всего, для сборки новеньких лад придется брать то, что есть. В сегменте легкового комтранса ситуация еще интереснее. Так, газель по данным Минпромторга локализована примерно наполовину. Но горьковский автозавод, живущий под угрозой санкций с 2018 года, давно подобрал аналоги западным комплектующим. Тем удивительнее, что степень локализации у Азовской буханки ничтожная 33%. Правда, в ней большая часть узлов и агрегатов имеют китайское происхождение. Так что конвейер не остановится, но цена машины сильно зависит от курса рубля. В любом случае, службам закупок предстоят непростые времена, ведь доставить те же запчасти из Китая сейчас будет сложнее, так как многие морские контейнерные операторы отказываются перевозить грузы для российских компаний, а железнодорожный ТрансИП весь морской трафик не заменит. Впрочем, о логистических нюансах нового времени мы расскажем отдельно на следующей неделе. А пока обратимся к большим машинам, тем более, что белорусский МАЗ показал первый антисекционный автобус, в конструкции которого удалось обойтись без европейских комплектующих. Рецепт оказался прост. Если производство передних осей освоили сами белорусы, то задний портальный мост и шестидиапазонную автоматическую коробку поставила китайская ферма Fast Gear. Мотор тоже имеет поднебесное происхождение — это агрегат VHI. Отдельно отмечается, что двигатель и автомат собраны на заводах под Минском, так как белорусский автогигант некоторое время назад организовал соответствующие белорусско-китайские совместные предприятия. Цену подобных низкопольников МАЗ пока не называет, но такую технику вовсю предлагают клиентам, в частности администрации Санкт-Петербурга, где трудится огромная флотилия мазовских машин. Очевидно, что примерить китайские агрегаты придется и некоторым другим отечественным производителям, в частности все тяжелые, грузоподъемностью от 20 тонн и выше грузовики камаз оснащались 16 ступенчатыми трансмиссиями ЗТФ, которые теперь станут санкционными как отмечает военное обозрение российский аналог коробка камаз161 давно не выпускается и возобновить производство не так просто, поскольку и здесь же применялись импортные комплектующие от той же ЗТФ. это значит что разнообразные многоосные шасси и тяжелые тягачи, который среди прочих также закупала российская армия, будет нечем комплектовать. Если, конечно, на помощь не придет ярославский моторный со своими ступками, или тутаевский завод не запустит 14 скоростную коробку, или же не будет найден временный китайский аналог. А вот автозавод Урал абсолютно спокоен. Моторы и трансмиссии для миасских грузовиков поставляет ярославский моторный завод. А мосты могут ставиться либо собственные, либо китайские Хэнде. Правда, в ближайшее время уральцы планируют сосредоточиться на проверенных временем моделях. Это значит, что основой гаммы вновь станет классический Урал 4320, который этой осенью отметит 45-летний юбилей. Впрочем, некоторое время назад на заводе началась большая модернизация на которую из бюджета удалось выбить 2-миллиардный займ. На эти деньги планировалось освоить выпуск широчайшей линейки мостов. В Миасе уверены, что им удастся закончить начатое. Но для этого потребуется дофинансирование. Зато детали трансмиссии, выпущенные Уралом, смогут покупать и другие автопроизводители, например, КАМАЗ и МАЗ. В России повышена минимальная планка налога на роскошь.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 Отмена сложного механизма уплат и компенсаций сильно упростит отношения между властями и автопромышленниками. Ну а машины российского производства могут подешеветь аккуратно величину этого самого сбора. Китайские производители не планируют отказываться от российского рынка. Поэтому в базе Роспатента появилась охранная запись по поводу кроссовера HVL H6 Supreme.